Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Я сегодня хочу с вами поделиться таким маленьким включением, прогнозом в качестве объяснения энергии дня, видеопрогнозом, в данном случае не текстом. Сейчас нахожусь буквально прямо сейчас в Голосеевском лесу, в прекрасном месте, которое... Есть купель у Богородицы, такое у нее название. Здесь просто нереальная красота, просто тотальная, тотальная красота. Здесь везде источники, и это просто волшебное, волшебное место. Я вам хочу показать дерево, под которым, под которым начало этого источника. Вот оно, здесь. Это дерево там очень много растет цветов и я бы назвала его в какой-то степени деревом слез о чем хочу вам сказать сегодня день который открылся через портал земли для нас с вами для тотального очищения и все вы идя по марафонам своим, просто проживая какие-то процессы очищения, трансформации, проработок, или же, может быть, вы жили в состоянии каких-то нерешенных вопросов, не реализованных Задача тем я очень хочу вам посоветовать сегодня выйти к природе, выйти к земле, выйти к воде обязательно если есть возможность выйти к воде то выйдите в такие места где есть возможность соединиться с землей потому что сегодня мега мощный земляной день и проводя сегодня здесь в этом месте медитативные практики я почувствовала просто безграничную щедрость нашей планеты к нам она всегда такая по отношению к нам, но я не каждый день ощущаю среди ночи такие вибрационные потоки и порывы, которые заставляют меня бросать все и ехать в лес, хотя он от меня не так близко. Поэтому дорогие хорошие любимые подписчики друзья я каждый раз когда ощущаю какие-то мощные вибрационные, Такие временные порталы И я не, не могу это удерживать В себе И использовать только для себя Поэтому я делюсь с вами этим Этим видео сегодня Потому что чудеса близко Они все время Они повсюду Но если Наши системы, наши тела мешают проходить через нас определенным волшебным энергиям, то виноваты в этом только мы с вами. Поэтому сегодня день тотальной чистоты, тотального единства с миром, тотального единства с планетой. Выходите, выходите на Землю, к Земле, к Воде, не для того, чтобы просто послушать музыку или спивать какие-то напитки или кушать. Нет, не с, цель, не с этой целью, а сегодня с целью единства и очищения. Помедитируйте, посидите, подумайте, почувствуйте, снимайте обувь, прикладывайте лицо, ноги, руки к земле и совершайте, совершайте сброс просто всего, что вам больше не нужно. Сегодня это все готово уходить навсегда. С любовью к вам сердечно обнимаю. Заверуха Ирина. Пока-пока.